Привет! В этом видео я расскажу, что такое пилетный котел и чем он выгоден для тебя. По сути, это разновидность твердотопленного котла, но рассчитанная на определенный вид топлива пилеты, и с возможностью полной или частичной автоматизации рабочего процесса. Если ты тоже пользуешься пилетным котлом или думаешь его покупать, ставь лайк под этим видео, потому что сейчас я расскажу информацию именно для тебя. Именно способностью функционировать в автономном режиме при минимальном вмешательстве человека пилетные котлы кардинально отличаются от обычных твердотопливных. У пилетных котлов более высокий КПД и за счет характеристик пеллет, и за счет особенностей конструкции. Пилетные котлы могут быть как специализированными, предназначенными только под пилеты, так и комбинированными, способными работать на дровах или угле. Некоторые модели работают практически на любой биомассе. В качестве топлива можно использовать шелуху, древесные отходы и подобное. Пилеты или древесные гранулы это экологически нейтральное топливо, получаемое в основном из отходов в деревообрабатывающей промышленности. Также пилеты делают из отходов сельскохозяйственных культур. Сам пилетный котел состоит из трех основных частей: топочная это камера горения, оборудованная специальной горелкой, и двумя дверцами контрольной и очистной, конвективная зона. В ней расположен теплообменник. Он может быть вертикальным, горизонтальным или комбинированным, трубчатого или пластинчатого типа. В конвективной зоне происходит нагревание теплоносителя в теплообменнике газами, выделяемыми в процессе горения пилет. Большинство котлов рассчитаны только на отопление и имеют один контур, но в некоторых моделях два контура – отопительный и водонагревательный. Зольник. В него поступают отходы горения, незначительные при нормальном дожиге. Они периодически удаляются через очистную дверцу котла. Также у котла есть автоматика, она управляет его работой, механизмы подачи пилет, вентилятор поддува и бункер – это емкость, куда загружаются пилеты. Так как пилетный котел – это автоматизированная система, его устройство включает блок управления с дисплеем, на который выводится информация о текущем состоянии, и через него же задаются основные рабочие параметры. Контроллер регулирует розжиг горелки, подачу гранулы воздуха, остановку по мере достижения нужной температуры, поддерживая выбранный владельцем режим отопления. Одно из главных преимуществ пилетных котлов – экономичность. По этому показателю они уступают только газовому магистральному отоплению. Но в некоторых регионах стоимость газа уже сравнялась со стоимостью пилет. Экономичность пилет связана с высоким КПД оборудования, высокой теплотворностью и с их доступной стоимостью. Второй аспект привлекающий потребителя – автоматизация процесса. В отличие от остальных твердотопленных котлов, пеллетный как раз не нуждается в постоянном контроле и регулярной ручной подаче топлива. По сравнению с котлами на угле, пеллетный выигрывает в плане экологичности. Никаких запахов и черного дыма. Залаз сгорания пеллет – это идеальное удобрение. Стоимость пеллетного котла европейского производства измеряется сотнями тысяч. Отечественные аналоги стоят дешевле. Далеко не каждому владельцу по карману такие вложения в отопительную систему своего дома. Однако, учитывая долговечность таких котлов, а она составляет более 20 лет это разумное вложение. Кроме высокой стоимости, к минусам относят энергозависимость, автоматика нуждается в электричестве. Этот вопрос легко решается установкой источника бесперебойного питания или генератора. Пилетные котлы современное, экологически безопасное и экономически выгодное отопительное оборудование. На данный момент они менее востребованы, чем обычные твердотопливные котлы.